Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Лев на май 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Итак, в начале этого видео я хочу сделать акцент на медленных планетах и расскажу, на кого именно они влияют больше, чем на остальных. Итак, Уран делает напряженный аспект к вашему знаку. И особенно интенсивно это будут ощущать те, у кого асцендент находится с 6 по 10 градус знака Лев. А также те, кто рождены с 28 июля по 1 августа. Для вас этот месяц может оказаться... Переломным, когда все перевернется с ног на голову, это период неожиданностей в вашей жизни и период, когда многие вещи могут идти не по плану. Сатурн делает оппозицию к вашему знаку. И особенно интенсивно он влияет на тех, у кого асцендент находится в знаке Лев, начиная с 1 по 3 градус, а также на тех, у кого дни рождения с 23 по 25 июля. Скорее всего, в мае вам нужно будет от чего-то отказаться. Это период, когда вы можете делать выбор между какими-то важными вещами в вашей жизни. И в целом, это время, когда нужно полагаться на себя и когда вы можете не получить ту поддержку от окружающих, на которую вы рассчитывали. И наконец Венера порадует в середине месяца тем, что она развернется в ретроградные движения и будет активно влиять на тех львов, у кого асцендент находится, начиная с 21 по 25 градус, а также на тех, кто рожден с 12 по 17 августа. Для вас середина мая это период, когда отношения с окружающими будут складываться лучше, чем обычно. Это период везения в финансовых делах и в целом это может быть время приятных встреч или хотя бы вы почувствуете эмоциональный подъем. Итак, с 1 по 4 число Меркурий будет в соединении с Солнцем и Ураном в вашем секторе карьеры, достижений и жизненных целей. В этот период вы можете обнаружить, что есть кратчайшие пути для достижения вашей цели. Это период оригинальных идей, нестандартного взгляда на то, что происходит в вашей жизни, а также это период интересных знакомств. Четвертое и двадцатое число — это зеркальные даты. Для вас они могут принести похожие события или же те события, которые будут взаимосвязаны между собой. Во-первых, эти дни могут дать вам финансовые траты. Также это дни, которые могут отразиться на вашем эмоциональном состоянии. Итак, 5 числа лунные узлы меняют ось. Они переходят на ось «Близнецы-стрелец». И об этом переходе я обязательно сниму отдельное видео и расскажу подробно, как именно они повлияют на ваш знак Зодиака. 7 числа будет полнолуние в Скорпионе в вашем секторе, который отвечает за семью, недвижимость и ощущение безопасности. Полнолуние всегда дает кульминацию какого-то процесса, завершение, получение желаемого результата. Поэтому по данному полнолунию может решиться важный вопрос, связанный с жильем, либо связанный с кем-то из членов вашей семьи. В этот период, например, может проясниться какая-то ситуация важная, или вы узнаете новость, которая связана кем-то из членов вашей семьи с 9 по 10 число меркурий будет делать хороший аспект к юпитеру и плутону и это замечательные дни в плане работы организации труда а также хорошее время для того чтобы позаботиться о своем здоровье и о своем теле 11 числа меркурий будет делать квадрат к марсу и будет затронут ваш сектор взаимоотношений в целом это достаточно турбулентное время, но вас это может коснуться больше, чем остальных. День потенциально конфликтный, поэтому старайтесь не планировать на это время важные встречи, переговоры, а также старайтесь держать по возможности свои эмоции под контролем. В этот же день Сатурн разворачивается в ретроградное движение по 29 сентября. И разворачивается он тоже в вашем секторе, который отвечает за взаимоотношения. И в целом Сатурн в связи с разворотом вблизи этой даты будет стационарный. Это значит, что он полностью остановится. Поэтому вблизи 11 числа могут решаться какие-то важные вопросы, связанные с вашим партнером по браку, вашим партнером по бизнесу или же вашей аудитории, с которой вы взаимодействуете. С 11 по 28 число Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в вашем 11 секторе. И в целом это будет благоприятное время для того, чтобы коммуницировать с друзьями, для того, чтобы э, в принципе организовывать какую-то деятельность в интернете. Это хорошее время для новых идей и для того, чтобы собирать людей вокруг этих новых идей. С 13 мая по 28 июня Марс ⁇ планета активности ⁇ будет находиться в знаке Рыбы в вашем секторе, который отвечает за риск, перемены, а также за финансы, в частности, семейный бюджет. Марс ⁇ это планета, которая в плане финансов обычно дает расходы, поэтому... У вас могут увеличиться в это время расходы. Это период, когда вы становитесь более уверенным в том, что вы делаете. И это период каких-то решительных действий, связанных с финансами. Например, вы можете принять решение что-то продать или приобрести. То есть какое-то движение средств обязательно будет. 13 числа, как я уже говорила в начале видео, Венера разворачивается в ретроградные движение по 25 июня. И для вас это будет период, когда будет идти акцент на финансы, отношения. Многие львы могут пересматривать свою роль на работе, в социуме, в каком-то коллективе, в группе единомышленников. Это время, когда вы хотите одобрения и поддержки, и будете предпочитать общение с теми людьми, кто очень хорошо к вам относится. Также может быть, это может быть период, когда вы захотите помириться с каким-то человеком, с которым ранее у вас был конфликт. 14 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение по сентябрь месяц, и он будет пятиться в вашем секторе работы и здоровья, и в целом это будет для вас хорошее время, когда вы будете получать дополнительные возможности, связанные с работой. Это период, когда вы можете пересмотреть свое отношение к своему режиму дня. Это период, когда вы хотите получить большего результата в том деле, которым занимались ранее. С 15 по 17 число Солнце, Ваш Управитель, будет делать благоприятный аспект к Юпитеру и Плутону. И для Вас это исключительно благоприятные дни для важных решений, связанных с работой, с тем, как Вы будете дальше развивать то или иное дело. В целом это период, когда Вы так или иначе будете заниматься решением каких-то, очень серьезных на ваш взгляд вопросов. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы, и уже 22 числа будет новолуние в этом же знаке. На вас это новолуние повлияет опять-таки в плане взаимодействия с группами, коллективами. Вы можете, скажем, испытать сильное желание быть среди единомышленников. Это период, когда вы можете опять-таки делать большой акцент на друзей или на встречи с важными и близкими для вас людьми. 22 числа Меркурий будет в соединении с ретроградной Венерой. Это идеальный день для примирения, для того, чтобы наладить контакт с тем человеком, который для вас важен. Также это хороший период для того, чтобы пересматривать какие-то моменты связанные с финансами 25 числа марс будет в хорошем аспекте к урану и это очень активное и продуктивное время поэтому старайтесь заранее спланировать этот период и вообще данный аспект затрагивает эм, сектор который отвечает за ваши цели карьеру продвижение и по вашему гороскопу видно, что май — это для вас очень хороший месяц именно в плане работы и достижений. И, наконец, 29 числа Меркурий будет в соединении с восходящим узлом. Это очень важный день в плане коммуникации. Будьте внимательны к э той информации, которая поступает к вам в этот период. В целом это аспект, который открывает новые возможности. И эти возможности могут приходить к вам через друзей, единомышленников или коллег по работе. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. А вы не забывайте ставить лайк, а также пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Мне очень важно получать вашу обратную связь. До скорых новых встреч! Пока-пока!